Добрый день, дамы и господа, товарищи трейдеры. В этом видео мы поговорим о набравшей немалую популярность в силу своей высокой прибыльности в торговой системе, в торговой стратегии, которая называется Crazy Nipple System. Автор ее наш форумчанин с нашего форума под ником SilentSpec. И стоит сразу. А говорится, что эта стратегия не для новичков. Причем сильно не для новичков, так как а, нужно знать немало для торговли по ней. Иметь немалую психологическую выдержку, которая достигается, естественно, только опытом, только опытом торговли. А, плюс к тому же будет торговля внутри дня. А, и техника управления капиталом которая подразумевает под собой сетку артеров с увеличением лота. Об этом мы поговорим чуть позже. Это элемент, который позволяет достичь высокой прибыльности, но в то же время, если этот элемент использует начинающий, совсем новичок на Форексе, то ни к чему хорошему это не приведет, так как здесь, повторюсь, нужен опыт. Сочетает эта система, если говорить вкратце, в себе методику Price Action без которой вы не сможете торговать по этой системе. Сочетает классический теханализ, плюс фильтрацию таймфреймов. Принцип Александра Элдера. Мы будем спускаться все ниже и ниже по таймфреймам. Ну и опять же, money management на первом месте здесь стоит, так как без него вы просто проиграетесь в пух и прах. Ну это если говорить в общем. Давайте начнем рассматривать нашу стратегию более детально. Вначале о характеристиках. Валютные пары. Здесь, в принципе, могут использоваться любые, в том числе и металлы. Автор системы любит использовать золото в том числе. Но лучше использовать основные валютные пары. Не лезть на экзотику, не лезть на какие-то слабенькие флетовые пары вроде еврофунта. Американского доллара, канадского доллара и тому подобное. В общем, основные валютные пары, мажоры, лучше всего использовать. Таймфрейм у нас будет использоваться сочетание таймфреймов. Как я уже говорил, мы будем фильтровать сделки, начиная от D1 и постепенно спускаясь вплоть до M5. Те, кто хочет еще более точный вход, могут спускаться и до M1. Но по сути, хотя мы и начинаем с дневных графиков, торговля у нас внутридневная. Поэтому время торговли, как и для любой другой внутридневой стратегии, европейская и американская сессии. Начало американской сессии, первые два часа дальше уже лезть, как правило, не стоит, так как активность падает. Ну что ж, давайте будем переходить непосредственно к стратегии, к ее основе, к ее правилам и к примерам сделок. А перед тем, как перейти непосредственно к правилам. Я бы хотел отметить, что, во-первых, система показывает неплохую прибыль. На форуме есть мониторинг торговли автора. Как вы можете видеть, довольно-таки неплохие результаты. И обязательно зайдите на форум. Почему? Потому что я постараюсь вам передать суть стратегии, передать ее правила показать какие-то примеры сделок, но я не являюсь автором стратегии, и поэтому вам обязательно стоит зайти на форум, посмотреть примеры, выложенные непосредственно автором стратегии, почитать ответы на вопросы, которые задают ему другие посетители, другие пользователи нашего форума, посмотреть какие-то еще здесь периодически бывают примеры сделок, в общем, на форуме по этой стратегии, в теме этой стратегии, очень много дополнительной информации, которую я при всем желании не смогу передать, так как текст — это текст, видео — это видео. В общем, не забудьте заглянуть в тему стратегии на форуме. Наша система не для новичков, и вам не будет необходимо знать следующие вещи, как минимум следующие вещи, для того, чтобы по ней успешно торговать. Это необходимость понимания методики Price Action. Вам нужно будет находить уровни, сильные уровни на графике, находить фигуры Price Action и их интерпретировать, делать соответствующие выводы. О правилах системы мы поговорим позже. Так вот, вам не обойтись без курса по Price Action. Вы можете скачать его бесплатно на нашем сайте. вам нужно знать что такое дивергенция Понимать, что такое дивергенция уметь ее находить на графике про дивергенции опять же есть видеоролик и довольно большая статья на нашем сайте также мы будем применять скользящие средние вам опять же таки необходимо понимать как их можно использовать не в плане их пересечений а в качестве динамических уровней поддержки сопротивления об этом опять же есть урок на нашем сайте. Любой урок, любой курс можно найти через форму поиска на сайте. Просто вбиваете, что хотите найти и нажимаете кнопку «Поиск». Переходим непосредственно к стратегии. Вот так выглядит шаблон нашей стратегии. Здесь большое количество элементов и индикаторов, но не пугайтесь, все не так страшно, как кажется. Что у нас здесь присутствует? Во-первых, это индикатор RSI, осциллятор. С помощью него мы будем определять, когда цена находится в зоне перекупленности и перепроданности, направление текущего тренда, в том числе по осциллятору, и находить дивергенции, если они присутствуют на графике осциллятора с ценой. Что такое дивергенции? Я вам сейчас объяснять не буду. Если не знаете, смотрите отдельный урок. Также здесь у нас присутствует индикатор ZXAC для более легкого наглядного определения ближайших локальных минимумов, максимумов и текущего направления тренда. Здесь у нас присутствуют два набора лент Боллинджера с разными отклонениями и кучка скользящих средних разноцветных. Вот вы можете видеть их. Для чего это? Мы их будем использовать а, в сочетании с уровнями поддержки сопротивления, которые нам придется, естественно, настроить вручную. И когда у нас будет а, на графике сочетание нескольких скользящих средних, или ленд Боллинджера, а, с а, каким-то уровнем поддержки сопротивления, а, то мы будем считать этот уровень сильным, когда у нас имеется в наличии именно наложение на нескольких уровней в виде скачающих средних лент Боллинджера и обычных уровней а на одном ценовом диапазоне. Более подробно о сильных уровнях, о том как находить, как их строить, вы можете посмотреть в отдельном уроке, либо на сайте, либо в составе курса по Price Action. Также мы будем определять фигуры Price Action, но учитывать их учитывать их при определении общего направления цены. Но все это уже делается вручную. Что касается индикаторов, которые на графике, я вам рассказал. Сейчас у меня открыт дневной график. Мы же будем спускаться. Вначале будем рассматривать дневные графики, затем H4, затем M15, затем M5. Ну и кому хочется наиболее точных входов, могут еще спускаться до M1. Хотя это, в принципе, не обязательно. Можно остановиться на М5. Наша цель, для чего мы это делаем, определить наиболее вероятное направление для движения цены. То есть сначала мы оцениваем тренд и ситуацию общую на дневных графиках, затем делаем то же самое на графиках H4, затем спускаемся до М15 и уже непосредственно входим либо на М5, либо на М1. Переходим к правилам стратегии. Начинаем мы с дневных графиков. У меня здесь открыты как раз дневные графики, вторая пара, евро, доллар. Ну пусть будет. Вначале мы на дневных графиках определяем уровни, уровни поддержки, сопротивления, горизонтальные уровни. Расставляем их вручную. Вот таким вот образом я расставил а, вот эти красные горизонтальные линии прямые, это и есть уровни. Не забывайте про основное правило при расстановке уровней. Не нужно ничего выдумывать. А видите, уровень, который бросается в глаза, отмечаем. Если начинаете думать, появляется а ли это уровнем, а вроде бы вот где-то тут хвост свечи как-то сильно выпятился, не отмечайте это все лишнее, потому что если уровень видите только вы и больше никто, то он бесполезен. Нас интересуют уровни, а именно очевидные, которые будут заметны и толпе, и вам, и маркетмейкерам, и, соответственно, будут играть какую-то роль. А поэтому отмечайте уровни только те, которые именно очевидны, остаются в глаза, четкие, ярко выраженные. И не забывайте, что уровень это зона ценовая, а не прямая линия. Итак, мы отметили уровни, и видим, что у нас цена почти достигла уровня, можно сказать, что достигла и наблюдается движение вниз, скорее всего, возможно, это отскок. Да, что касается уровней, в этой стратегии используется идея, что если цена дошла до уровня, то будет, скорее всего, отскок. Если цена пробила уровень, то, скорее всего, это пробой ложный и будет возвращение, либо хотя бы ретест уровня. Эта идея используется при определении направления движения по этой стратегии, направления сделок. И мы всегда, если видим уровень по этой стратегии, мы считаем, что будет отскок, либо как минимум ложный пробой, а затем возвращение к уровню. Это очень-очень важно, не забывайте об этом. Уровни отметили, посмотрели, что сейчас происходит с ценой по отношению к этим уровням. Далее смотрим, есть ли у нас фигуры Press Action. В данный момент вот на текущем графике фигур нет. Также обращаем внимание на фигуры графического анализа, такие как треугольники, двойные вершины, двойные донья. А по именно графическим фигурам, к сожалению, у нас на сайте информации нет, но это все ищется легко и просто в гугле. Ну, в данный момент я здесь каких-то фигур графических не вижу. То двойной вершины цена чуть-чуть не дотянула, на мой взгляд, а вот до уровня вполне могла, по мнению толпы, дотянуть, так как у нас уже здесь наблюдается движение вниз, откатное движение. Вполне возможно, что это отскок от уровня. Плюс у нас здесь также проходит верхняя лента, одной из лент Боллинджера, что усиливает вот эту зону, что усиливает данный уровень. Далее мы смотрим на RSI. И первое, что бросается в глаза это дивергенция. Посмотрите, у нас цена достигает новой вершины. У нас была предыдущая вершинка, затем еще одна новый максимум. А RSI напротив, Он нарисовал нам одну вершину, а затем нарисовал следующую вершина следующий пик ниже предыдущего. Таким образом у нас имеется расхождение, что нам дает еще один сигнал к возможным продажам. Таким образом в сумме, что мы имеем на дневных графиках, это сочетание отскока от уровня с проходящей как раз в этом же месте ленты Боллинджера, плюс RSI у нас выходит из зоны перекупленности, и к тому же имеется дивергенция по дневным графикам у нас направление вниз. Мы это себе запоминаем, можете где-то записать, крестиком пометить, стрелочкой, что на D1 вниз. Напоминаю, что наша цель — определить наиболее вероятное движение направления цены на более высоких таймфреймах, затем спуститься на более низкие таймфреймы и открыть какую-то сделку. Переходим на H4. Лучше всего менять таймфрейм именно на графике, который уже открыт, чтобы сохранялись уровни, которые мы отметили на дневных графиках. Ну, можно, в принципе, открыть и еще один график, на нем открывать дополнительные таймфреймы. Тоже как вам удобнее. Да, и что хочу отметить, по системе можно торговать, в принципе, любимыми парами, но начинайте с одной, максимум с двух, иначе вы просто запутаетесь. Итак, мы перешли на H4. Давайте добавим уровни, которые мы видим на H4. Опять же, добавляем только самые очевидные уровни. Многие уровни уже будут у вас отмечены с дневных графиков, и они будут совпадать с уровнями на H4. Это нормально, это фрактальная природа рынков. Это так и должно быть. Итак, мы перешли на H4. Смотрим. На картину на то, что происходит на 4-часовой Здесь опять же видим скопление у нас Машка, плюс уровень, плюс лента а И цена от всего этого отскакивает, идет вниз. Еще немного и будет пробит предыдущий минимум. И таким образом, у нас официально сменится тренд. На пути цены. Скопление ближайшие скользящих средних в купе с уровнями довольно-таки далеко. Еще 116 пунктов. Есть простор для торговли. Смотрим на RSI. RSI у нас находится примерно посередине. направлено вниз. Тоже каких-то препятствий для входа в продажи нет. То есть, опять же, H4 нам указывает, на движение цены вниз в ближайшее время. Напоминаю, что мы торгуем внутри дня краткосрочно, поэтому какие-то огромные тренды, где мы будем сидеть несколько дней, мы не смотрим. У нас именно краткосрочная ситуация. Анализ именно на ближайшие несколько часов. Спускаемся еще ниже, спускаемся на M15. Опять же меняем таймфрейм, чтобы у нас оставались отмеченными и переходим на более низкий период графика. На м 15 мы смотрим на все то же самое, на что смотрели на предыдущих графиках. На уровне, вот у нас здесь пробила цена, уровень с более высоких таймфреймов. Скучковалась, вернулась, можно сказать, к уровню. Здесь ее останавливает сочетание ленты жара и скользящей средней. РСА у нас находится посередине, направлено вверх. В целом по М15 стоит подождать, так как вполне возможен откат до уровня, заход РСА в зону перекупленности, а затем уже хорошая возможность продать. Окей, отмечаем для себя, что на М15 нам стоит подождать, если будет какое-то движение вверх. И входить пока. Мы уже определились. Да, обратите внимание, по D1 и H4 мы определяем общее направление тренда, куда нам в ближайшее время, э, вероятнее всего, лучше всего торговать. Если по D1, по дневным графикам и по четырехчасовым графикам ничего не понятно, какой-то сумбур, а то такую пару лучше в этот день пропустить, не торговать. На M5 мы опять же смотрим на общую ситуацию. А у нас зигзаг показывает пока тренд вниз. Цена, опять же, находится на кучке машек и смотрит на уровень. Скорее всего, все-таки у нас будет откат до этого уровня, ближайшего красного наверх. А затем уже будет неплохая возможность продать. Как раз AirSI войдет в зону перекупленности. То есть план таков. Исходя из общего нашего анализа а мы ждем когда цена дойдет до этого уровня примерно а повыше чуть-чуть пройдет а затем уже ищем возможности продать когда RSI у нас будет выходить из зоны перекупленности на м5 наша цель запрыгнуть на локальном экстреме то есть когда у нас цена пробьет последний локальный максимум если мы собираемся продавать, либо минимум, если мы собираемся покупать. То есть мы стараемся войти а, на перекупленности в продаже, на перепроданности покупки. Вот в данный момент а, стоит подождать, пока цена чуть-чуть вверх пройдет, а затем уже продавать. Для чего M1? M1 нам для более точного входа а, и для определения цели ближайшего скопления. А машек вместе с лентами Боллинджера, возможно, вместе с каким-то уровнем, если совпадает. То есть у нас, если цена вверх убежит до этого уровня, то целью будет у нас скопление вот этих вот подходящих средних. Примерно 12 пунктов. Ну, смотря насколько цена вверх убежит и когда она развернется. Но, в принципе, можно определять цель и по М5, М1 вообще не трогать. Просто в данном случае у нас, когда цена дойдет а, до уровня и развернется, у нас та же самая, в принципе, цель будет а, в скоплении вот этих вот в данном случае двух скользящих средних, оранжевый и красный, и тут те же самые 12 пунктов. Так что на м 1 в принципе, можно вообще не лезть, чтобы лишний раз себя не путать. Еще одно, что я забыл отметить. Это то, что при переходе, начиная с M15, желательно поменять период RSI на 9. Просто заходите в список индикаторов и меняете период RSI на 9, чтобы он стал не таким чувствительным, так как у нас чуть-чуть больше шума на мелких таймфреймах. С периодами RSI вообще, в принципе, можете поиграться. Это уже на ваше усмотрение, зависит от вашего стиля торговли, от какой-то конкретной пары, потому что есть пары волатильные какие-то, есть не очень. Соответственно, можете с этим экспериментировать. Таким образом, мы по дневным графикам и H4 определяем наиболее вероятное направление движения цены, а входим уже, дожидаясь наиболее... Оптимальная ситуация на М15 и М5. Можете на М1 для большей точности идти. В качестве цели берем ближайшее скопление машек в сочетании, может быть, с уровнем, если он есть, либо с лентами Боллинджера. Стоп-лосса у нас нет. И мы переходим к управлению ордерами, к той части стратегии, которая делает ее намного более прибыльной, так как убыточные сделки в итоге нивелируются. Что касается цепь профита, автор его не ставит, просто ручно закрывает ордера когда они доходят до зоны взятия прибыли. Вы, в принципе, можете ставить цепь профит, тут какой-то серьезной роли это не играет. О управлении позициями вы можете почитать, во-первых, на форуме в ветке описания стратегии. Суть заключается в том, что когда мы открываем позицию, если она сразу идет в зону взятия прибыли, которую мы наметили, мы закрываем ордер и начинаем искать новый вход. Это понятно, как в любой другой стратегии. Если же цена идет против нас, то примерно через пунктов 10-15 зависит от пары, которую вы торгуете на евро-долларе, это 10-15-20 пунктов. Вы открываете дополнительную позицию, дополнительный ордер в том же направлении с таким же лотом. Допустим, где-то а, здесь вы продали, цена идет еще выше, через 15 пунктов вы снова открываете такую же сделку на продажу а, с таким же лотом. Если цена идет еще на 5 пунктов, на 15 пунктов выше, открываете еще одну такую же сделку с таким же лотом. А, если Идет еще выше, еще через 15-20 пунктов. тоже от вас зависит, как вам нравится, от волатильности пары. Потому что на волатильных инструментах, например, на золоте, это расстояние следует увеличивать. В общем, каждые 15-20 пунктов, когда ваша позиция уходит в минус, вы открываете дополнительные сделки в том же направлении. Первые две дополнительные позиции с тем же лотом, третью, четвертую можно увеличивать лоту в два раза. Ну и пятую тоже два раза, но дальше дополнительно отдолеваться, открывать дополнительные сделки не стоит. То есть максимум вы открываете 4 дополнительных ордера в том же направлении, через каждые 15-20 пунктов. Последние ордера, третий, четвертый, пятый, можно увеличивать лот в полтора-два раза. Можете не увеличивать, оставлять размер позиции тот же, если считаете... Для себя это слишком агрессивным методом торговли. И стоит выходить, когда вы открываете дополнительные позиции, когда их корзина, когда их сумма достигает какой-то прибыли. Не дожидаться, когда цена дойдет именно до того места, где вы наметили взять прибыль. Просто ваша корзина ордеров в сумме дала прибыль, значит, пора выходить. Не надеяться на удачу, так как такая тактика, довольно таки рискованная. Что касается money management, автор рекомендует использовать лот 0,1 на 200-300 единиц валюты. То есть у вас депозит 200 долларов, ставите ордер 0,1, если депозит 2000, соответственно 0,1. То есть лот 0,01 на 200-300 единиц валюты. А также автор рекомендует установить вам планку какую-то примерно на 30-40% от всего депозита, при которой вы закрываете все позиции, несмотря ни на что. Такое происходит крайне редко. Как автор пишет, что таких моментов может быть от 1 до 3 за несколько лет. Но, в принципе, учитывая высокую доходность системы, очень высокую, все это отыгрывается. Весьма успешно в итоге. Но следует быть очень внимательным, так как здесь недопустимо делать какие-то ошибки глупые, мары из-за того, что вы там перенервничали, что-то подумали. А здесь, как нигде в этой стратегии, следует соблюдать хладнокровие. Это что касается управления позициями и мани-менеджмента. Правила, если вы вдруг что-то не поняли, есть как на форуме, также и будут в описании стратегии на сайте в текстовом виде. Можете перечитать, восполнить пробилы, либо пересмотреть это видео, кусочек именно с правилами. Давайте рассмотрим несколько примеров, дабы у вас прояснилась общая картина правил этой системы, как их применять на практике. Так начинаем мы, как я уже говорил, с дневных графиков. А вначале размечаем уровни поддержки и сопротивления. Причем размечаем только те, которые четко видны, которые бросаются в глаза, которые очевидны. Итак, отметили уровни. Что мы видим? Цена у нас находится чуть выше уровня. Находится в таком своего рода канале. Никуда особо пока сильно не движется. То есть тренда какого-то сильного мы не видим. За последние несколько дней она уперлась в данный момент в ленту Боллинджера, в одну из лент Боллинджера. На пути ее стоит уровень. В то же время цена у нас была в зоне перекупленности по RSI, затем вернулась в зону середины RSI, в нейтральную зону и снова наметилась вверх. В принципе, что может произойти? Цена может пойти еще вверх, может застопориться. Может пойти вниз, то есть у нас на данный момент картина по дневным графикам не ясна. Запомнили себе это, что по дневным графикам неясная ситуация, переключаемся на H4, на 4 четырехчасовые графики. Здесь делаем то же самое, размечаем уровни. После того, как уровни отметили, смотрим на ситуацию, смотрим, что у нас происходит. Итак, у нас, ну я чуть, -чуть промотал от начала дня как бы до начала европейской сессии, так как торгуем мы только Европу и Америку. И мы видим, что у нас здесь был пин бар на открытии, как раз он упирается на уровень. И в то же время у нас есть гэп. А как мы знаем, цена всегда стремится закрыть гэп. Гэп это разрыв между ценами понедельника и пятницы. Ну вот у нас было закрытие пятницы, открытие в понедельник было ниже, получился разрыв. И, как мы знаем, цена всегда стремится этот разрыв закрыть. Это освещалось в курсе по Price Action, и есть отдельный урок на сайте, можете посмотреть, если не знаете, что такое гэпы, как их следует торговать. Итак, у нас цена образовала гэп, плюс пин-бар на уровне. А пин-бар еще и опирается у нас на скользящую, и на одну, и на вторую. И цена начала идти вверх. Смотрим на RSI. RSI у нас находится в нейтральной зоне, направлен в данный момент вверх. Итого, у нас у цены есть опора, есть гэп, который цена, как правило, стремится закрыть. Это обозначает, что у нас при наличии также нейтральной ситуации на дневных графиках направление торговли в ближайшие часы будет вверх. Переключаемся на М15. Смотрим на М15. На M15 что у нас есть наличие У нас есть наличие наличии двойное дно. Как вы видите, один, два. А плюс цена по RSI выходит из зоны перепроданности. Причем, обратить внимание, чуть-чуть последняя впадина RSI выше, чем предыдущая впадина RSI. Хотя на графике они на одном уровне. Это еще один знак того, что нам следует открываться вверх. Нарисовалась свеча. Вверх хороший момент для входа. Но мы еще просмотрим м 5 Смотрим на м 5 и что мы видим. На м 5 у нас RSI уже в нейтральной зоне. И видна цель скопления скользящих сведений. Примерно на расстоянии 10 где-то пунктов. А что это обозначает? Это обозначает, что мы можем входить. На м 1 в принципе, ситуация схожая, но цель не видна так четко, как на м 5 Поэтому м 1 мы, собственно, игнорируем. Можно открывать ордер на покупку. Напоминаю, что открываемся мы без э, стоп-лосса, без цех профита, поэтому просто покупаем. Так, купили. Что же будет дальше? Переключаемся на м 1 для наглядности. И давайте рассмотрим, что у нас было дальше. Итак, у нас цена пошла вверх до цели на М5. У нас еще есть расстояние. Ждем, ждем, ждем. Цена не уходит сильно вниз, поэтому дополнительных квартиров в ту же сторону мы не открываем пока. Цена идет вверх. И вот как только она достигла нашей примерной зоны прибыли, мы выходим, не жадничаем. У нас будут еще возможности войти. Закрываем наш ордер. Вот таким образом идет торговля по этой системе. Как только мы закрыли наш ордер, мы возвращаемся, возвращаемся на более высокие таймфреймы. Так, ну по времени у нас получается... Свеча на H4 еще не нарисовалась, так что у нас, в принципе, остаются все те же предпосылки к покупкам. Поэтому мы возвращаемся на M15. А что у нас по M15? По M15, вот мы видим, наша покупка была. А по M15 мы видим, что ГЭП еще не закрыт. Это что обозначает? Это обозначает то, что мы можем еще вполне еще покупать. Цена у нас не дошла еще до зоны перекупленности. Собственно, есть пространство для покупок. А вот на М5 цена дошла, почти до зоны перекупленности. Покупать опасно. Следует нам подождать нового какого-то экстремума. Либо же, когда цена просто вернется по и в зону перепроданности, а потом уже купить. Поэтому немножко ждем, что будет дальше. Давайте немного промотаем график. Ну, вот у нас цена пошла выше, но это еще не закрыт, как мы видим. Так что у нас еще есть шанс войти. По этой системе мы стараемся входить на перекупленности в продаже, на перепроданности в покупке и входить на ловить экстремумы. То есть, когда цена достигает нового экстремума, ну, в нашем случае, если мы ищем покупки, когда цена достигнет новой впадины, нового минимума, или хотя бы выделяющегося минимума, и уже на нем войти. То есть мы стараемся войти на откате, на коррекции. Ждем, ждем, ждем, цена нам пока не дает шансов, судя по RSI, войти. Я вам показываю примерно одной паре, вы же можете следить за многими парами, и поэтому как-то скучно. Вам не будет, поверьте, так как пар много. Итак, что мы видим? У нас цена идет вверх. Так, не особо. А что у нас с гэпом? Гэп еще не закрыт. То есть у нас есть еще возможности. RSI в нейтральной зоне. Мы же хотим, чтобы RSI был в зоне перепроданности желательно. Итак, образовалось нечто похожее. Не совсем пин-бар, но хвост в бусту свечи довольно-таки выделяется. RSA у нас не дошел пока до зоны перепроданности. А можно ли входить? Ждем какого-то подтверждения, ждем свечку вверх, и, в принципе, можно войти в покупки. Что по М15? А по М15 у нас видна цель в виде вот этой вот скользящей средней. И вот у нас появилась свеча вверх, одновременно внутренний бар. А можно закупиться с небольшой целью в районе этой скользящей. И как раз у нас получается опора на скопление машек на М15. Итого здесь примерно 12 пунктов. Вполне можно купить. Купили. Ждем, что будет дальше. Цена... Так, цена у нас тут всего на один пункт, незначительно вниз, новых ордеров докупать не стоит. Так, а уже почти дошла до нашей цели и перешла. Но мы бы вышли раньше, давайте отмотаем график. Примерно вот здесь мы бы вышли. Точно закрыли бы ордер. Гэп. Гэп, в принципе, можно считать закрытым. Тут осталось буквально пара пунктов. Толпа может на это не обратить внимания, может посчитать уже этот гэп закрытым. Ну, вот, в принципе, на следующей свече закрыли. А что у нас со временем? Не нарисовалась ли новая свечка по H4? 15, 15, еще не нарисовалась. Вот она была бы следующая свеча по H4. И обратите внимание, что... Вот как только она завершилась в 16.00 закрывшаяся свеча по H4 у нас упирается в уровень на H4 и упирается в ленту Боллинджера, верхнюю ленту Боллинджера. Это обозначает, что у нас при наличии неопределенности на дневных графиках, которая сохраняется, у нас еще день не закончился, вполне может быть откат вниз. Плюс RSI у нас заглянул в зону перекупленности. Что по М15? То, то есть, в принципе, можно рассматривать какие-то небольшие продажи. А по М15 у нас цена зашла в зону перекупленности, значит, можно рассматривать какие-то продажи. По М5 также в перекупленности и опирается на обе ленты Боллинджера верхние. То есть, в принципе, если судить по М5, мы можем рассматривать на следующей какой-то свече вниз продажи с целью вот этого скопления Маши. Примерно на 1.35. Итак, следующая свеча по М5. У нас пин-бар, что тоже весьма неплохо. То есть, нам прибавляет уверенности, как коду в продаже. Следующая свеча пока нейтральная, вверх, но пин-бар не превысила. А вот следующий свеча еще выше. RSI по-прежнему в зоне перекупленности. А по М15 опора на ленту Буллинджера. Что тоже нам знак возможности продать. Но мы ждем свечу вниз для какого-то сигнала. А здесь RSI по-прежнему в перекупленности. По M1. Ну, по M1 тут все также примерно на RSI перекупленность. Цена идет вверх. Мы пока ждем признаков того, когда цена пойдет вниз. А Внутренний пар. Давайте отметим на M15. У нас уровень 1.3559 а с H4, в который у нас цена упирается. Давайте его примерно отметим на M15, чтобы обратить на него внимание. Вот примерно как раз совпадает с лентой Боллинджера на M15, что тоже у нас хороший знак. Цена до нее чуть-чуть еще не дошла. По М15 у нас никаких внутренних паров. Это М5. М5 у нас, как известно, менее значимый, чем М15. Поэтому ждем еще одну свечу М15. Что будет по-прежнему полнотелая свеча, бычья. А вот теперь мы видим, как свеча по М15 отскочила от уровня в сочетании с лентой Боллинджера. Уровень у нас с А4, и он, кстати, и на М15 также есть. И цена у нас нарисовала вот такую хвостатую свечу вниз. Плюс эросай в зоне перекупленности. М5 эросай также в зоне перекупленности и направлена вниз. Здесь у нас неплохой момент, чтобы войти. Цель скопления машек вот здесь. То есть где-то большая цель, аж 35 пунктов. Давайте возьмем чуть ниже, это то 30 хотя бы. И откроем продажу. По M1, что происходит? По M1, наверное, будет лучше взять вот эту вот цель а, в качестве более ближней, скользящую среднюю. Итак, что происходит? У нас цена колеблется примерно на месте, пошла вниз. Цель профита, стоплос, мы, напоминаю, не ставим. А, и вот, в принципе, подходит цена встретилась цена со скользящей средней на М1, стоит закрыть от греха, как говорится, подальше. Какая у нас ситуация? Что происходит здесь? У нас еще остается пара часов. В принципе, можно поторговать. Что происходит на М5? Нас сейчас пока не интересует. На М15 цена только-только вышла из зоны перекупленности. Новая свеча по H4. Только-только открылось непонятно, что там будет, поэтому мы пока ждем. Можно ли было здесь продать? Можно было, но мы уже продали на экстреме, поэтому лучше по логике этой системы, а по идее этой системы подождать. Цена вновь идет вверх. H4 еще не нарисовалось На M5 ничего особенного. На M15 в принципе тоже, поэтому... Ждем. Итак, у нас нарисовалась новая свеча на H4. Возвращаемся на H4. И свеча у нас вверх. Упирается в уровень, опять же. А в, принципе, в принципе, у нас уже закончен день, поэтому мы ждем следующего дня. Давайте наш немного график перемотаем. Следующий день, следующая дневная свеча у нас повторяет практически предыдущую дневную свечу, то есть ситуация не изменилась, по дневкам по-прежнему неопределенность. Что происходит на H4? Так, извиняюсь, я чуть-чуть залез стал график H4, и мы немножко не ту свечу рассматривали, но тут, в принципе, одно и то же. Ничего такого существенного не произошло, то есть все те же сделки были бы. Свеча как упиралась. В уровень 1.35.59 от него отскочила и вновь к нему вернулась. То есть, все в принципе так же. Извиняюсь, я залистал график. Итак, на следующий день у нас открылась свеча и закрылась по H4. И опять же мы получаем упор в уровень. По этой системе, напоминаю, мы всегда рассматриваем предпосылку, что если свеча упирается в уровень, значит будет отскок. По дневным графикам у нас ничего не изменилось. Такая же почти свеча, как предыдущий день. Поэтому смотрим только H4. Упор в уровень. Значит, у нас предпосылки к продажам. RSI близко к продажам. То есть, если будем рассматривать сделки, то на продажу. Итак, открываем m 15 Здесь у нас цена достигла новой вершины. Упирается, пробила уровень. Мы всегда рассматриваем уровень как крепкую опору. Если цена его пробила, значит будет возвращение. То есть по-прежнему у нас продажа RSI перекупленности. Смотрим, что будет дальше. Нарисовала у нас цена свечу вниз. Паттерн поглощения не слишком красивый. Но в принципе для нас на M15, учитывая, что это M15, вполне приемлемый. Плюс цена опирается у нас на ленту Боллинджера, на верхнюю. И мы рассчитываем, что это был ложный пробой уровня по идеологии этой системы. Поэтому мы вполне можем открыть продажи. По М5, что у нас RSI была в зоне прикупленности, только что из нее вышла. И цель. Цель у нас вот эти вот две машки, скользящие средние где-то между ними. Может быть, на М1 будет лучше видно цель. А, да, пожалуй, на М1 вот эта желтая скользящая у нас будет целью. Поэтому мы вполне можем продать. Смотрим, что будет дальше. Цена у нас так пошла вверх, но не сильно. 6 пунктов всего лишь. Нам нужно хотя бы 10-15 пунктов, чтобы открывать дополнительные ордера. Хотелось бы вам это показать цена пока идет вниз. Ну, давайте предположим, что у нас какая-то цель более высокого порядка, чтобы показать вам, как открывается дополнительный ордер. Пусть вот здесь 27 пунктов у нас цель будет. Все равно цель была достигнута. Ордер закрываем. Так. По H4 у нас уже нарисовалась новая свечка и закрылась. А, да, по H4 у нас пин-бар упирается в ленту Боллинджера, упирается в уровень. Тут, в принципе, и раса не так уж далеко от уровня перекупности тут, в принципе, вариантов нет. Мы будем по-прежнему искать продажи. Переключаемся на E15, ищем возможности продать. RSI в нейтральной зоне по M15, каких-то новых ярких экстримумов у нас нет. Мы ищем возможность для продаж, напоминаю. Пока что просто ждем. Цена у нас пошла вниз, но была в нейтральной зоне по RSI. Как бы у нас хорошей возможности для продаж у нас не было, поэтому мы пока в сторонке у этой паре. А здесь у нас пин-бар по M15, но мы ищем продажи, поэтому мы его игнорируем. Цена в нейтральной зоне по М15. Продолжаем ждать. По М5. Стоит иногда, даже если на М15, допустим, ничего интересного, поглядывайте и на М5. Тут тоже RSI в нейтральной зоне. Ничего такого выделяющегося на графике. И тем временем у нас наступило вечернее время. Мы ждем следующего дня. Следующая закрывшаяся дневная свеча у нас, последняя закрывшаяся дневная свеча, пин-бар, упирается в ленту Боллинджера, но у пин-бара нет опоры на уровне, поэтому по price action, если вы на дневках торгуете, это сигнал слабый. Но в то же время, так как мы торгуем внутри дня, это нам создает посылки для направления вниз, рассматривает направление вниз. Поэтому для себя уясняем, что в этот день по дневкам у нас сигнал вниз. RSI неподалеку от уровня перекупленности по-прежнему. Смотрим H4. По H4 у нас картина нейтральная, RSI в нейтральной зоне. Цена находится на скоплении машек. Столбики небольшие. А что будет дальше, непонятно. То есть по H4 у нас картина нейтральная, но так как по дневным графикам у нас направление вниз, значит будем рассматривать вниз. Если и по H4 непонятно что, и по D1 непонятно что, значит в этот день лучше пока не торговать. Возвращаемся на M15. Что у нас здесь происходит? Так, здесь пока еще ночь. Мы будем искать продажи. РСА в нейтральной зоне, ничего такого не происходит. Нейтральные пока движения, а начало у нас европейской сессии. Мы определились, что будем рассматривать продажи, напоминаю, по более высоким таймфреймам. Так, цена идет вниз, начала идти вниз. До этого у нас был новый экстремум, новый максимум. Мы ловим новые максимумы, новые минимумы, стараемся на них в противоположную сторону напоминаю по идеологии этой системы а также есть опора на скользящую а, и в качестве целей по м15 вот это скопление двух скользящих можно рассматривать ну, тут всего лишь 8 пунктов а вот по м5 10 пунктов можно взять если рассматривать вот эту зону как уровень взятия прибыли по м5 а, у нас цена уперлась как раз в ленту Поллинджера у М1, в принципе, почти та же самая цель, что была видна на М15. Поэтому входим на м 5 с целью вот этой вот желтой скользящей можно продать. Продали. Ждем, что будет дальше. Цена у нас пошла вверх. три пункта, минус 5 пунктов, минус 4, минус 7. Так, ну, здесь 4 пункта мы бы не стали закрываться. Ну, вот уже все. Хочу вам показать, как открывать дополнительные резервы при уходе цены в минус, Она все никак не хочет уходить. Опять прибыль. Итак, закрыли мы нашу продажу. По времени у нас нарисовалась, закрылась новая свеча ph 4 Ничего нового она не принесла. Ситуация нейтральная. А так как по дневкам у нас по-прежнему пинбар, то по-прежнему предпосылки к продажам. Будем ждать новых возможностей на E15 для продаж. По M5 у нас ничего. Переключимся на E15. Так, вот у нас интересная свеча. Очень крупная. Упирается. В уровень, мы отмечали ранее. Это уровень с H4. И также... Что интересно, RSI почти у нас в зоне перекупленности. И при этом обратите внимание, что у нас есть дивергенция, скорее всего, будет еще не точно. а Так как здесь у нас была вершина, новая вершина цена достигает, а RSI новой вершины не достигает. Смотрим. Ну, это пока не подтверждено. Смотрим, что будет дальше. Так, дивергенция у нас нет. Появилась до конца. Еще одна свеча вверх. Пробила уровень. А у нас идеология, что если свеча пробила уровень, значит будет как минимум возврат к этому уровню. Еще выше. А и появился бар вниз. Такой пин-бар. А Каких-то особых опор у него нету. Но RSI в зоне перекупленности. И нам, в принципе, этого достаточно. Цель. У нас уровень с H4. Тут все логично. H30 пунктов можно взять. По M5 какие цели? По M5 примерно такие же цели. Давайте войдем на M5. Откроем новый ордер. И надеюсь, цена пойдет вверх, чтобы вам показать дополнительные ордера. Цена идет против нас, но не сильно. 10 пунктов 2. По H4, кстати, нарисовалась свеча новая. Давайте на нее взглянем. Да, вот она нарисовалась у нас. Свеча вверх, пробила уровень. Мы рассматриваем идеологию, что будет возврату к уровню, как минимум, либо ложный пробой. И сайт в зоне перекупленности. То есть мы по-прежнему остаемся в продажах, Ждем. Здесь, кстати, можно было выйти с маленькой прибылью пунктов 10. Ну я хочу вам показать дополнительные ордера. Так, ну здесь у нас вечер уже. Придется выходить. Ждем следующий день. По дневным графикам, что у нас есть, Скорее всего будет дивергенция, Если свеча вниз, Следующая будет, Так как у нас новая вершина на графике, новой вершины на atheросай нет. По дневкам у нас свечка вверх, Скорее всего будет дивергенция, Если следующая свеча ее подтвердит, Так как у нас новая вершина на графике, Но новая вершина на atheросай, нет, RSI по-прежнему в зоне перекупленности. И, кстати, выше еще есть уровень, который нам служит дополнительной преградой для цены. По H4 что происходит? По H4 у нас свеча бычья упирается в ленту буллинджера Был только что пробит уровень, совсем недавно. А мы рассматриваем предпосылку, что будет возврат к этому уровню. В соответствии, в соответствии с идеологией этой системы. RSI у нас в зоне перекупленности. Значит, так как на дневной графике у нас пока еще не подтверждена дивергенция, и RSI тоже в перекупленности, мы будем искать сейчас продажи. Идем на M15. Здесь у нас RSI пока в нейтральной зоне. Ждем какие-то движения вниз. Мы, напоминаю, стремимся войти на перекупленности, либо на новом экстремуме. Вверх, если это продажи. Если мы ищем покупки, то стремимся войти на новом минимуме и на перепроданности. Так что у нас RSI переходит в зону перекупленности. Цена упирается в верхнюю ленду Bollinger. В принципе, как только мы увидим свечу вниз, можно входить. И да, кстати, есть еще дивергенция у нас. По RSI, здесь у нас была вершина цены RSI. Цена у нас достигает новой вершины, но RSI новой вершины не достигает. Еще один признак того, что стоит пойти в продажи. Дивергенция на M15. Итак, свеча нарисовалась у нас вниз по M15. Хороший момент для продажи в продаже. Смотрим на M5. Здесь, здесь RSI. Только что вышел из зоны перекупленности, направился э, вниз. Для целей на M5 возьмем вот эти вот две машки, примерно 10-17 пунктов. А в целом можно продавать. Продаем. Итак, смотрим, что будет дальше. Цена идет вниз, до цели пока не доходит. В принципе, можно сейчас уже выйти один с пунктов и достигнуться на Машке, на М5. Но давайте подождем. Может быть, все-таки в минус идем. Я вам покажу, как открывать дополнительные ордера. Так, ну здесь уже вечер. 23.00. Тут уже никак придется закрывать. На следующий день. У нас следующая дневная свеча. Свеча вверх, по-прежнему сохраняется неподтвержденная дивергенция на дневных графиках. Если у нас следующая свечка будет вниз, то уже подтвержденная дивергенция, но ну, даже не неподтвержденная дивергенция, а, дает нам предпосылки к продаже. Поэтому запоминаем, что на дневных графиках у нас, скорее всего, продажи. По H4 что происходит? По H4 у нас мелкие свечки, ничего не значащие, а, не пробили ленту боллинджера верхнюю. И RSI направлено вниз, находится в зоне перекупленности. То есть, в принципе, ничего не мешает продажам. Значит, будем рассматривать продажи на м 15 и ниже. Итак, у нас на M15 RSI в нейтральной зоне. Так, мы рассматриваем продажи. Будем ждать нового экстреума в виде какого-то максимума, выделяющегося. И RSI в зоне перекупленности. Пока что цена вниз, но мы ждем экстремума для входа продажи. Так, в принципе, наши прогнозы подтверждаются. Цена пошла вниз. Ну что ж, здесь цена весь день шла вниз. Мы так и не вскочили, так как стремимся входить на перекупленности. Но, в принципе, наш прогноз подтвердился. Ну что ж, думаю, вам понятно, как действовать по этой системе. Единственное, что я не показал, так как не было убыточных сделок за неделю, так это то, что следует открывать дополнительные ордера, когда в ту же сторону, когда цена уходит на 15 хотя бы пунктов против нас. 15, 20, 30 пунктов против нас. открывайте дополнительный ордер с таким же лотом, с такой же целью. Если цена идет опять против нас, еще на 10 пунктов, еще выше, дополнительный ордер и на 15 пунктов. Это уже зависит от волатильности, зависит от вашего стиля торговли. В общем, два следующих ордера. Таким же лотом 3-4 ордера в полтора раза большим лотом и 5 можно в принципе в два раза большим лотом. Дальше открывать какие-то дополнительные ордера не стоит, так как это уже рискованно для депозита. Money management не забывайте. Примерно одна сотая лота на 200-300 долларов на депозите, на каждые 200-300 долларов на депозите. И в целом старайтесь закрываться по корзине ордеров, когда она выходит какую-то прибыль. Не ждите именно цели, намеченные первоначально дабы обезопасить себя, опять же. Надеюсь, как смог, я объяснил вам эту систему, объяснил правила и примеры были хоть как-то вам полезны. Общайтесь на нашем форуме, в ветке автора этой системы, так как все-таки автор знает систему лучше, чем кто бы то ни было. Задавайте вопросы, рассматривайте собственные примеры, и удачи вам в трейдинге. Видео записано для сайта tradelikepro.ru. Увидимся в следующих уроках. До свидания.